Друзья, так какой закон регламентирует аукционы по банкротству? Давайте об этом поговорим. Вообще, чтобы научиться аукционам, достаточно прочитать закон 127, федеральный закон 127 о несостоятельности о банкротстве. Единственная разница между обучением и вращением закона, то что в законе все написано юридическим языком. Так что там написано, если обычными словами? В целом там написано, почему банкрот становится банкротом, что делается с его имуществом, как оно оценивается, как проходят торги, они а бывают на понижение, на повышение. Помимо вот всех этих вот вещей, что, почему и откуда, там также написаны вещи, как действовать на аукционах, то есть когда подается заявка, за сколько не заключается договор, когда задаток, то есть когда и сроки и так далее, регламент, что должно быть указано организатором торгов в объявлении о торгах. И многое другое. В общем, в законе все это написано. С чего можно начать самостоятельно посмотреть этот закон? Я бы предложил начать с двух статей, наверное, это 110 и 139 о продаже имущества, соответственно, должника. Важное отличие данного закона. Нужно понимать, что все, что там написано, оно интересно, как бы можно почитать. Но многое обычному пользователю как правило не нужно, потому что, ну давайте вот так вот э, посмотрим с точки зрения потребителя. Вам совершенно не нужно знать по какой причине банкрот становится банкротом, организация становится банкротом. Вам совершенно не нужно знать, как ее оценивают, кто ее оценивает и зачем ее оценивает. Ваша задача просто увидеть лот понять, как правильно подать заявку, в какие сроки, ну и, соответственно, купить объект. Поэтому здесь мы вам предоставляем именно вот эту вот мышинку. Но если вам нужны максимально расширенные знания, есть такая книга, около 200 страниц, у нее есть постоянные изменения, редакции какие-то, ее постоянно нужно скачать в интернете в свободном доступе. Поэтому находите, читайте, все это открытая, как сказать, от государства информация для всех нас с вами. Поэтому, друзья, если у вас какие-то вопросы еще остались, пишите внизу в комментариях, все читаю и отвечаю. И также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до следующих встреч!